Дорогая сестричка, я рада с днем рождения поздравить тебя. Лет желаю тебе от радных, пусть одарит счастьем судьба. Дом твой будет пусть полной чашей, и надежными будут друзья. Удивительнее и краше пусть становится жизнь твоя.